Шути с тормозами Ты ведь все же КамАЗ, а не танк Раньше в этой кабине ездил Пашка-Вершинин Да не выпустил Пашку-Саланг Раньше в этой кабине ездил Пашка-Вершинин Да не выпустил Пашку-Саланг Я настолько с тобою не носила войною Мой пропахшей соляркой собрат На восток, по востоку мы мотаем дорогу на израненный пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненный пулями скат Мы в любых переделках не дрожали в коленках Мы ценили отчаянный риск Нет ни бога, ни черта, только сдавит по промелькнувший в пыли обелиск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 нас светами встречали и фугасы вервали, Было дело, хлебнули чудес. Ковыляет бетонка, то Гордес, то зеленка, То зеленка, то снова Гордес. Ковыляет бетонка, что гордес, то зеленка, То зеленка, то снова Гордес.